А oh <harmful> right? <tellrespectful> ты это? это! Минус Тризубец телепортировался в ад. Кинь его, через Q. Долети Давай это тебе. Да санбор, ну не надо. Надо петь, Давай, санбор, бей, Аси. Да я буду снова жить и за 5 лет. Я пытался ты думаешь, я в мтп сейчас да? на нахуй ты да в смысле два раза ты дебил и третий что-то связи под 7 минут осталось, узнали? знали? санбул, вс, я как бы я взглянул у тебя была булка, а теперь ты живешь на улице смешно нет, так отлично очень так, смешно. Нет, так я был, да. Ты замарал. Он не мэр, там он. Он за замар, да кто ты? Он зам. Я, я как бы... Но ну, походу их так... уже нет, блин. Отойди, блядь. пыжи, кто это торт. Я сейчас забавлю сам голову. Иди за шо. Капец, тут пух летает уже. Хо, лови плюху. А, Юха, привет, хо хо хо хо Привет! Что-что-что ты сказал, Ася? Я не балк, А я тебя. экс О, плюс Коин, плюс Коин, подам в суд. И на фейс Ты только напишу, что ты нападаешь в косы Я не просто так нападаю. Уууу, нападение, нападение, нападение. У там напал, Нападение на девочки я так есть видео ой я пойду фаспре заново я маю я не примут. аси оберни. Я, я обернусь и увижу я там в мобиле без родителей слышите у меня короче эффект от фейерверка сохранился на элитрах я ну, у тебя короче, Салана в, в одну штучку все слились Суперджека ты что сюда пришел? Суперджека ухтук, кстати, что да, я я... Пришел. А, почему я сюда пришел вообще? хочу а. пенсию <соценно> а уже да. а, человека, да? Да? Да, можно, можно. а, уже все зашли. А почему, модель? А, ну ясно. Мадеюс, господа. Я, я могу. А, Я, кстати. А, не, не. Я я, я, а, не, и что? Адюпа а тогда нормально. Ну, он Дюпует, ну, и надо... что? Адюпа тогда нормально. И что? Адюпа И что? Адюпа тогда нормально. Адюпа тогда нормально. Адюпа тогда нормально. Адюпа тогда нормально. Адюпа тогда нормально. Адюпа тогда нормально. Адюпа тогда нормально. Адюпа тогда нормально. Адюпа тогда ты девочка улопила я, я выше тебе позвоню. в первом наборе не, а, Но... не прошел, потому что давайте минут 5 супер мега сюда встань сюда вот сюда пошли ну давайте ждем 7 минут и начнем ждем и начнем как бы а да еще когда ночь будете поспите вон там вот кровать есть как бы да нет, Специально нет, для вас, кай. Кай. Я же первым Вот так наверное. вот а Нам а придётся Слышите, нам придётся уйдать нет, там угу. Я к тебе как бы, уговариваю Наверное нельзя, как бы, нормально Да за что? Юка, готовь таймер, кстати да, таймер? А, таймер? Да. А если, кстати, если вы не знали, то я немецкая полна от Люка, давай ага. я ага. у меня телефон готов. Блин, мазбука Морзе, мы с тобой а... опять будем проходить вместе, да? Не, <свят> 네, давай ты в этот раз упадешь в лаву. <свят> <свят> я, <свят> тебя я тебя тогда 30, 30, на 30. На минуту. <свят> <свят> так, а ты не ну можешь подкрутить, чтобы она упала. <свят> не понял. <свят> <свят> а, таймер а? про. Ой, это... секундомер Кстати. А сколько сэ... время? А сколько время, Кста? Юка, давай ты я же. Чего шесть минут ждать вам? Мы вот тут вот так вот в очереди. У меня все готово. Нет, а сколько применяется на, на похождения? Или там типа? А, ну кто быстрее пройдет тут это? Кто если, вот, например, достал? пройдешь быстрее, а чем, чем супермен. А если кандидат, ты одну выставляешь одну... как возможно кандидата на? Я, если тогда? Я поза... да, а если я победил поза... население? Да заткнись! Если я позвоню на одну-две секунды. Смотри еще раз подтверждение. Ну, это бам будет. Бобидюда. Тот не пиши мне как будто беззащитный кстати мы маленькие дети из Африки. а, а, а, сни... сними, а. Сними если снимите это Элитра. да снимите в элитры э... броню можно взять только нагрудник и по ножем да. да а тапки Блин, А не тапки нельзя, да, потому местности. что они так, на, на... Колени... воду подводные... да. ходьбу так, так, сохраните пожалуйста все а эти... Еще, эти... еще можешь шлем да извини да ш папаножен паножена паножена курник шлем паножена курник шлем паножена спасибо у меня еще одна нету она потерялась а, у меня две ну и ладно мне не надо у нас фишка есть у меня есть секунда верно нормально асияси ты за опять за свое спасибо что сказал сандо ну ладно, я не сниму мне полень тем более, я без маски там лицо холодливое. Кстати, а, заказ убийство писать мне не, не Надо, чтобы прошла на, а ты, ты да. занимаешься законом. Мне надо, чтобы она прошла. Кстати. Да, занимаемся, конечно же, бро. Можно на не не не в... нас за ка... Зо... Ой, сладкие ковные. Можно. да, вот Как Можно, да, на асясе убийство как бы оформить. Да. Ой! Ой, Ха-ха, Дэо! Губировка. Пацаны, посвите, пожалуйста, реально. Не, я не знаю. Чел, берите зомби быстрее, тут зомби маленькие, нет. О, смотрите, что? я даже <свят> голова пупси не могу так делать. О! смотрите. <свят> о, я могу не надо. Че отвалите? Ты зубицы не вернулся, все минус стресс. А он скорее всего в этот портал залетел. Да, у меня бывало такое, что он сам выпадал, кстати, а. Тут вы где-то монстр, пацаны. Trout, что не так волнуйся, шоколад. Чху! Фу, ясно. Поджог жопу. Зикон, я тебя сейчас помню. Мне да, кстати, второй раз хочется. Да он сейчас скочел попадет. А на меня, юка, покушался ты, так у меня искренне. его. Ага, уволю, конечно. Замок нахуй. Он сюда меня напал. Алю, блядь. А, Он, короче, подходит снимать нет, не снимай. Это ты такой говоришь, На юка Он вам не юка. ясно, чтобы не погаться. О, Кстати, у меня это. А что ты делал вот тут вот на. крипер, нет не знаю если, если ты временно то забыл... начало лё Ася Ася другой выбивать просто типа ты мог подсмогнел Ася умереть такое пожалуйста. как бы да кто это такой кто то знаешь Ася ой fifty нормальный вот туда Ася, вставай в конец сдохну. очереди там в конец очереди бомонитик крипер подожди и вот этот это вот ем тихо меня сейчас убьют все, это ваш крипер я сделал я ему заангрел все делайте что с ним хотите Давайте ну, его назовем вверх, будет чисто на наборе ФСПД с секретарем номер два, Трисек. Давай <связь> реально, я твой... я не <связь> не крики, что, кто к нему приблизится, как бы, получит бан. Да, реально. Я готов засекать, давайте. А, так ты засекаешь? Так нет, Юка засекает. Юка, давай прижимаемся, ты или я? Да, давай я. Ой. А, включите онлайн таймер и включите демонстрацию этого мало. Да. А... Нет, нет. Ну я сам по чикать и будет подкучивать время. Да, ты нормальный, кто там? Кто там крипел заряжает? Да с убогойся, ася, ася, ты возможно пройдешь. Тритек. Три так. Ты видел какую боязку -то? Ты видел, как мы на место ее напали, всех убили. Да. Реально, да. Сладкий зао. Еще апатию. Апоти... теперь да, в этой, как его. Как дюпер? Да, мы Колодна, дюпали как-то. А дюпал, я... ты, дурачок. Он не на Он. Скупил их просто миллиард. не, Фильм, ну как... с яблоками, да, хорошо. А с резубцев. Ферма от резубцев. Ферма, алло. Ферма она не работает. А а она работает. А работает. А а она работает. Она работает. Она работает. два ты человека Она работает. это работает. Она работает. Она работает. Она когда ты работает. мы работает. Она работает. Она Че, наричили Дюпну админку, писать в лс. Пожди, в, в там, смотрите. Бан. За... <смех> уси, Аси, Уси. Сука, за это я убью помещась. <смех> нет, нет не надо, Уси пацаны поспите реально. Вот первые вот это вот Аси и супер мега про супер мега про снимите ботинки. Вы, я ямочка Ахрей молния. Я куда вы выкладывать будете. И О Пойду сижу. Окей это я могу спать можете вот, все поможете поспать сейчас как бы да мне можно так... поспать за мной 90 Показать, тысяч аналогично вам будут все. мешать вот эти вот фантамапстеры да пофиг погнали ну давайте а... куда пошел куда пошел куда пошел вниз У -у -у. вот сюда а -а -а. боже мой вот а ты так то ненавижу какие-то прошлым этом было Советую вам все-таки это как бы носить броню, Там реально, ребят. Очень нет такого. Особенно в конце, когда мы спавнится каждую секунду. Не все не Смерть. Нет, ребят? Нет, нигде не должно заспавниться только если в конце, там мы просто как бы свободное поле. Либо мы можем дождаться дня, как бы да. Ребят, там умереть, можно, нет? Нет, я не могу. Давайте, как бы, нельзя тренироваться, Аси, ты, поздно. Ну, будет, реально. Ася, Аси не пройдет, не все микрофоны, пожалуйста, как бы, да. Юка, Юка, ты готов? А да, я, сейчас, ну, я в конце стою чисто, кто приходит, а сколько Супер, надо три цели? Про и Аси Аси, вы готовы? Да. Нет, я не, готов, я не могу наплыкнуть. Ну типа ну, А, а надо три цели, чтобы сбили? Так, ну, все. А, мы ждем а, конца ночи или как мы бы начинается? Да конца нет, ночи нет. или э, на начала дня. Давайте утро, а то, а то эти ну Не давай, Юка, ты готов? Поспите а утро, такая скорость да. надо целей в конце выбивать. Три. Все. А все? Ну ок. Я вроде там да. подготов. А да. еще такое правило: вы берете лук и Что? одну партию стрел. Откуда? А если вы лук и по и Нет, свой свой лук нельзя брать. Они там а нет, нет. им? Да, вы там есть. Там убей. есть, там в конце, там все есть. Там Аим, да, у меня А, на... ты же это. Я Ты их выруби Ася. Крипиа убейте, бля. Там опять заряженные крипы. Там агрессии, не надо заряжать. можете надеть этот, как его все кроме ботинок и все. А я уже больше начинаю, пожалуйста. Давай, за ну как бы надо. Так скажите, когда начинаете вы что я в конце Ах ты, дайте я вначале приду. Так, чтобы я... много ты, ты от там стоишь. На три начинаем. Да, кто это сделал? Начали. Какой амбецил? Да <свист> смысл, О! капец. А, а он у не пройдет вообще никогда. Тиху. Это, это я, проверяй. Кроверяй. Засекай, сколько я буду по-топойкать. <свист> <свист> а <свист> По-моему, Аси не пройдет. По-моему, люди по топо тупые, блин. Я говорил, может, но э, это днем начнем. Вы все как один начали это Сейчас, секунду, я пойду <свист> Блять, заебали. А тебе ты еще на начале, что ли? <свист> <свист> Уже 30 секунд прошло, я как нашел. Ну как бы. Да. Блин, я опять упал. А ч вы крышу не сделаете, сабо? Слабо. слабо. Боже, снова лабиринт. вы хотя бы лабиринт меняли, дети. Да. Тогда. Уходи, вот. а за... а, а, Вы будете днем. Один снес. Да. А, а Третий Нормально. Это лабиринт. Видите, нормально. Нормально. А можно лабиринт сверху? Все. Нет. Еще один, нет. Еще один, еще один. Сейчас я поддам, пойду, тогда закончено. Ой, не нормально. Ну нормально, все, заканчиваем. Так Нет, я сейчас пойду лабиринт. Нет, все, все. Все. Аси, не прошел Аси, не Супер Джек, сколько это? Минуты 15. Пока Супер Ой, ой, извиняюсь, я тупой А ты отлично обозвал. Супер Джека. Я все цели. На тебе яблоко. Эй, ты, ты, ты уже что, с... он ты свой лук не свой пользует он свой лук не пользует я пошёл свой время. лук нельзя использует не а не положите теперь это как его Нет. лук на не всё, ты не все три ещё осталось фу, так вы тупо твои выбили что-то все надо выбивать дебильчик ты на фсбд а, рита, ты записываешь что ли? ну всё, куда мне идти я записываю, да всё, ну идея в здание фсбд хорошо Сидите там, флексите, на диванчиках всяких там, да. Я должен по-сюжу с первого раза получилось попасть в эту дырочку. <существует> Только да. не разберите на фразы, пожалуйста. дырочку. <существует> <Скипайте, существует> а, давайте, что там следующее Давайте, <существует> дня? Нет? Тишу, а может дня? Не? А там лук может? Нет, Они вроде говорят, вот Крейзи хочет дня, Чё, ждём дня? Да. Секунда, дневка Он Не Так вы на Блин, как так? проходите будете. Тишу. Блин, оси, аси, та Просто здесь много дофига. Вы А, В здании сиднем. Давай днем в здании ФСПД заряженного крипера. не понял. Извините. Чего за одну помогу где вы, сэр? Это мне голова, не лезь. Сэр, вы где? Я? А мы на вилле. Да. Заряженный крикер. Да. Уже нету. А у нас вону здание горит, если крыша деревянная. У нас крыша не деревянная, привет. А, она не каменная Ступаленные. Знаете, я все это <связать> у меня мало хопа, я пошел сюда Тут все ухожаем да, а пока, у нас не приходи не получится, Юка сосать, а он тупых в СПДшник к нему Юка самый крутой ФСПДшник в мире. даже ну, в... просто нападает а, так как на как людей. СПДшник нормально <связать> ну, потому что я с ненавижу, умри, пожалуйста там вот это ТТ о, бывает, почему я добавил ну вы как его? Отсюда в меня, уйди отсюда, Баба, мы же <связывая> <он>? Я сам <связывая> фантомом буду. Ну, а, да, да, а без не полетела. я не такой Не Не Не Не Сколько времени в, в Майнкрафтеке? Нет, у меня хп мало надо. Короче, пацаны, я пошел походить снова. Это вот это, что у него в СПД. Давай. Пойдешь быстрее, чем Супер Мега. Как бы... не понял. Как а Я, что? я, я тебя понял. выгоню из СПД. Супер э Мега сайт. А, ну, а значит, можно есть... Ребят, а где Луна? Поняла а, ну типа дождь, поэтому ее и не видно. Прекрасно. Что такая луна? Какая луна? Вы о чем? Да. грязный крипер гуляет. За Засекать его похожу. Ой, а чё, Вайлд пришёл на этот, на набор? Как? Какой Вайлд? Си, я, Вайлд. Щас, я щас Я сейчас тебя убью. Он читами пользуется. Он Ой. Ясно, он, кого забанить? Почему у вас тут двое стоит в одном месте? Футик, иди, молодец, давай проходи. Спукио. А пойду, дома. чекайте, пацаны, пацаны, чекайте. Пацаны, я... девочки, я пошел в голую фарму. Слушай, слушай, слушай. Чу, все, минус так, удалось, меня, Вот Супер Джек тут был, и Футик. А. Или Спукио. Вот вы решайте, это ваши проблемы, как бы, нормально. Ребята, ну что? Что? Нормально. Я пошел. Ну, брат, тут не хватает. Ну, Ася, два часа как бы проходил. Ты не пошел. Я засекал время, два часа. Нормально? Два и, часа я тахнул кит-хет. Ну, а да. надо было Мы с тобой договаривались на пятнадцать. Ну, туки, конечно, с ФСПД, брат. Так он там не был. <связывается> <связывается> так он там. А ты, ч, ты сам с тобой договаривались в ЛС. Не, Андерсон, ну идите вон туда, вон, пожалуйста, в конце. А в конце я не хочу. -то вот, кикается, навсегда из ФСПД? А, -а, -а 50 спец, да. Почему? Потому, потому что ты в конце стоял. <зывет> потому, <зывет> потому что this ты в конце стоял, там пош... <зывет> пришел самый конец. А можно я поводу 10 минут ФСПД ПЖ? Да я че знаю, что ты там почему-то стоял. Чего тебе? Ты так. Что, что, что? А можно бы 10 минут ФСПД ПЖ? Нет. А, пошли ты можешь э, нанять на ПД на 10 минут э, за 200 копороха а они занимаются интимными услугами? нет а да? ну нет, конечно, если они сами этого захотят на ему ТЭКО я уже подсветить, не могу на не может быть, что? на ему ТЭКО а, ну как бы я, нет ну, тебя же его дебилит? Аси так тебя похер на жену не понял. Изучай mm. свои принципы. У, у меня свои принципы. Я хочу ГМ собрать из 99 тысяч жил. Так Аси, а ты, сбила, ты, ты, ты замужних не берешь тишу? Замужних я тоже беру. А, насоси. Mm. Ну как бы китец оставал. Ну начнем, ребят. В принципе, молва особо и нет вроде. как. Ну да, ага. валем, валем, валем, ноги Я еще не ФСПД супер мега. -про. Я ФСПД. Ты начал типа ты. Влади офигенно ребята мин шлем. Валим, валим. валем, а а можно опозорить как бы крейзи? Скажи, что он О, ох тупой, это уже обидно. А что там пожарик? А вы так уже стал пожарным. Назначил по пошло... <свист> СПД раньше, Есть, чем. у вас <свист> тут никто не акамзалисты? Просто не понимаю. Не меня убил зомби, спасибо всем. Акамзалисты меня здесь постучались. <свист> если если мои вещи подгорят, я их убью. Кого? Давай меня, окей, спокойно, давай. У меня тайма, а где моя тайма? Я инвалидов не убила, простите. Ну все, твоих вещей нет, мальчик мой, будь со мной. Не бей планку, а планку отпрыгнулся, а... слышишь? А это слышь. Тихо, это а, мой? мальчик мой, будь со мной. Тихо, тихо. Будь со мной. На, ай, вы тупые, на, блядь, на, иди сюда, на, на, на, на, ай, бля. Понимаю. ха прохожу, ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха Разлагаю закидывать в поле. Какие там вообще задания на полосе, слышьте? Ну типа. Там, там парку... как смотри, сначала ты залазишь в белочку, влезаешь, вот, да? Я вижу, да. Паркур потом, чрт, ну, основное. Там рейт. паркур Лабиринт. Там пауку, пауку, а, а, короче, очень легкий э, вид, я тебе скажу, куда идти. Ты отправишься а... сейчас, я тебя забаню нахер. А потом же, Потом, что? А потом, будь, чё? Чё потом? А стрельбище. А что нужно делать на стрельбище? Стрелять, блядь. <Блять>, ну, и... Во что? В тебя? Или... Да, Или там по кнопкам, типа, с лампочками что Нет, Васяс, иди сюда, обратно. А, где, ну, а я... Зикс, крылья, мне на походят, стрельбище, на следующий, на да. вот вот Я тут только что -то зашел, а тут уже бабахнуто да. было. А, ты, так, самый крутой лук сюда, да? Прям в голову попали. Самый крутой, я же прямо. Блин, кто сюда. Кто был в самой этой? Взорвали здание сюда? Да, как саму эту взорвали, как бы... Аукуна. Ауф. Ауф, еб. Ауф, кто, блядь, пиздец свалится. Капец, фантомов. Смотрите, утро начинается, радуйте. Чего ты Это тупо феномембанок. Реально, сколько тут фантомов? Это иди, <свист> да, Но я я, в... это это очень пацаны, я фантом, а эти маленькие билы синие, это мои силы. у тебя есть? Я фантом. сих я фантом. Кстати, я продаю танки. Могу Пладам продать танки? Сюда вот эти Все, уже же, ребята, светлее, потихонечку, по-маленьку, блин. Посилихнул. Продаю военные могу продать? Вс, нет, нету. Это я свои еще доступ. Okay. Ой. а ай, ты подобрал одну, поставь. Сейчас подставлю, подожди, пятик. Пипец. Это гриф, пацаны. Я, mm. я, я, я сейчас файков сломаю, один и поставлю там. У меня нету, нету, у меня нету. Ну ладно, без, без одного проживут. И без одного проживут. А, всё, я поставлю, а что -то, что -то, кто это сделал? Так тут непонятно, так тут... Это И кризис сделал, вот это вот кризис сделал. Проверяй. Губа. Поставил тут такие блоки, значит. Губа. Ясно. Ну Ступеньки ты поставил это банк ясно Крейзи, ясно а у вас это есть? там можно пройти не без это и без ступенек что за ступеньки в смысле что там произошло? там ступеньки поставили там стало легче пройти это да. Да, на несколько, на несколько... да, несколько... да кстати, все, кризис. Чего? Почему фантом не умрет? Ты задержка? Ну, да. он слышите, уже мобы не спали. Давайте убьем да, фантом. Мы добиваемся Чтобы Они не мешали. Да. А. И давайте побыстрее. Ты, Ты, п... Знаешь, наизусть этот как его лабиринт, ёп. Э... Мне еще кстати, интересно, а супермегапорт здесь не был случайно? Абсурд. Его тут. Двери Леонардо смотрит со своим скином Поймал Супер Мега просто иллюзия Учитесь, учитесь, мама Учитесь, мама Учитесь, Учитесь, как Становитесь на боссе, не перейду. начинайте, не начинайте, не начинайте, а не начинайте. Нет, отойдите кризис. за красным да, красиво сюда. По-моему, вот этот человек даже не понял, как это нужно. Кризис сюда, а Зикона сюда. Зикона сюда. Давайте я смогу. Так, давайте, сейчас. Это... Ну, давай. Раз, а то бан. Ну давай. Раз, два, два. Вс. Давай. Нет, еще. Раз. а, ок. Ну погнали реально. Раз, два, три. О, Крызина, фальштар. Фальштар, пацаны. пацаны. По-моему, Зиконе нужно помочь, она непонятно как, как это делается. А чё за дверка тут? Это не знаю, как это сделал. А, так что? Заново всё, что ну, ли? Покажите Зиконе, как бы это делается. Ой, давайте заново. Сейчас, э, я... Подождите, ребят, Зикона даже не понимает, как это делается. Вы хотя бы покажите эту, ну... Заново. Смотри, учись, учись. Сейчас. Ладно. Ну, короче... Пара, ребят, попрышал. так вот, и... Yeah. Yeah. НЕСКЛИКИ ПРОЙТИ НЕ могут. Ёпп, yeah. короче, вас по объявлению понабрали, что ли, конечно Как сантехник Генералов по СПД по объявлению Ну девчонки, вот, наконец-то Вот, скрипы прошли Давай, скрипка покажет Проверяйте, смотрите, скрипка первый раз сразу пойдет. Да? Ну давай, скриптю Да, давай, сейчас. смотрите, пацаны Проверяйте Свалите, всё равно Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо голова болит о, ну, yeah. okay. oh, залез видали? No, давайте вы начнете ребят как вам идея? давай Зикона я напишу в чате 3 2 1 на 1 это как бы да смотри я не понимаю это типа ты должна вовремя вот так вот хоп и все смотри Зикона бежишь и вовремя нажимаешь на люк и запрыгиваешь вот так правую правую кнопку чтобы люка нажать ты не умеешь да. руки открывать? Да. <связать> Еще подальше не пришла. Все, давайте. Ну, давайте. Два, no. один. Два. Один. А второй чебурек, один. Один. Один. Один. Один. Один. Один. Один. Один. Это олимпиада, пацаны. Олимпиада, нет, олимпиада инвалидов. Наконец, ну, вот, вот, ну, наконец, наконец. Вот смотрите, вот Дикона, бля. Не на. Можно не воспрещать. Скажи, Дикона, Маню. Дикона я учил паркуру 9 лет. Вы что? Я не вижу. Паркур Канты проходил вчера. А. Молод без люков видимо. Эй, куда, куда, куда? О, это бан, это бан. это бан. Я Не знаю, что он делает, но это бан. Ну это бан реально. А что он сделал? Он хотел было. поверх лабиринта что ли пробежать? С какой то стороны было? Туда и заходи. <связь> а с какой крэди <связь> стороны? Понял, он не в ту дверь. <связь> <связь> <связь> запрыгнет <связь> теперь не может проверять. какой видите, что написал? <связь> что? Блять, так он написал. <связь> давай, давай, давай, давай. Что? Повтори, а где пожалуйста. Да, да. Я ее вижу. Ой-ой-ой, проходит, проходит. Так. 20. А нет, кстати. У меня сорокетик. Почему? -то? <сёк> бери. Бери стрел и лук. А че. У вас там что-то мобов в 3 миллиона, кстати. Вы в курсе очень сильно лагает. Mm. У вас там прям очень много молок mm -hmm. снизу. Крейзи! Крейзи, блять! Че там происходит? Mm -hmm. Все, mm -hmm, uh, Крейзи не прошел, банк. Прекрасно. Крейзи не прошел, кстати. Сколько законов? тридцать 35. У вас там это, оба снизу, это как бы, ну, лагает чуть-чуть. Все, давай, пока Крейзи. Вот. Так, а это просто супер мегапром. Учился 9 нет вот этим люком вашим. Ну, конечно, я еще на первом наборе присутствовал. Ну да, вот. да. да. Если а еще я раз, тоже. -то -то Крипка потом может на тебя забрать реально. Так, давайте следующий, кто там у нас? Я хотел. А там уже прям порешлил, нет? Вон двое. А Крейзи пошел заново проходить походу. Дайте ему по голове, пожалуйста. Так, еще раз хочу. У почти. Так. так ничего, <связь> у <меня. связь> Ладно, все давайте <связь> сейчас. Футик и суперджек, окай. Okay. Сейчас. Проходите дальше отсюда, двое. Вот это убить Лаурели. Да. А, уберите Крейзи, пожалуйста. Угу. Спасибо! Жените, да. крейди, серов, ну, это как его... Крыси упадает. Он напишет крыси, но напишет крыси. Крыси упадает. Крыси упадает. Нормально. <связываю> так, давайте. давайте все, остановись. Вот сюда встань. И ты сюда встань. Нормально. А, ты готов? Скрепка с теплой да, волейбой. Подожди, да. я не готов, я знаю, я лох. Кетхет, кетхет. Ух ты, доходник в броне, как я давно его не видел. И второй это фурчик. Давайте. Давайте, реально. Три. А, Два. Жопа. Один. Она тут в лодке зомби сидит с Эндерменом. какой. Да, Это танзира до да жопик, реально. Ну почти, почти. Капец, капец. Ой, капец. Фуртик, фуртик. Привет. Опа. Ну, Здесь на башке СПД идет какое? Бы. Я отрежу что то, -то как-то вы очень что? медленно прыгаете. Он даже там когда уже будут стрелять а еще до лабиринта даже никто не дошел да еще до лабиринта никто не дошел похоже супер мегапро ну как бы самый крутой будет возможно а, потому что мы ну, как бы уже минута 10 о -о -о, о -о, смотри разогнались о, -побежали, побежали. А -а ой ой ой попасть СПД, что а это уже это кто быстрее тут круто а, типа Чем это... не проходишь? Тем, а бы, у по ранок, скоро, как бы у нас у, а. у меня уже есть человек, на примете да, я знаю. Будет. Это будет. не знаю. Это Зикона. Да. Я знаю. Я ж не общаюсь, блин, рассказывал, что ты там, что она ну, предложение Давай, ладно, попробуем. Скретка, давай. Нет, О, в лабиринт, лабиринт. А. А, у меня вообще, кстати, а где этот, вот он? что то заблызнился. Заблыл... Нет, не туда, не туда, вот в другую дверь. В другую дверь, в другую дверь. Хочу... Вы что, не можете запомнить, на какой стороне вы стояли, Надо, с... На каждом да, он просто села спрятался. Что? Так, когда двери тоже доходят? Хоть у под дерево. Если... След следующий будет гораздо сложнее, кстати. А ты научу идёт под дерево через саженцы. пойди. А. главное не. лёхи вернули. главное чтобы жопу не выстрелили. а. ну вошел пришел. так, фуртик первый вышел. Mm -hmm. так. сораздели кто быстрее из них закончит мы не видим у нас не говорится фуртик о фуртик первый закончил прикольно не выкидывай положи на место на место смотрю на результаты я в шоке 7 минуты 58 это бан это 2 минуты 58 а, две пятьдесят восемь. Ну, маленькое время у <связычный> Супердекса. Реально. А, как бы нормально. А, oh, сейчас... О, oh, oh, общий oh, рекорд был oh. общий. Uh -huh. Там было, кто-то проходил за сорок секунд. Минус mm -hmm. Я помню. Когда? Так как... да. Суперджек и это, как его? И фуртик на прошлом наборе. Ну чё, а, следующий идут? Ну, не а, ну я помню просто. всех щас как бы да. Так, давайте следует. Супер Джек зданет. И Супер Мегапро туда зданит. Блин, ладно. А, и Супер Мегапро тоже? что Да, давайте вот Споки и вот этот вот. У них одно, у двоих одно время, типа. Ну у них почти там одно и то же время. Я типа отдельно А у кого самое лучшее время? Сейчас у Супер Джека. Хорошо. у супер этого, у супер мегапро, извиняюсь у нас одинаковые имена. Капец, так хорошо бы теперь наговорил. Извин, извините, что я тут вас перебиваю, а набрав СПД где? Напротив В... мистерии. Напротив мистерии портал. В мистерии? Напротив минус напротив... 294. Вот, Ровно так. напротив мистерии, короче. Да. А, я приехал. А Суперджек, ты воз... возможно пошел. Зайди внутрь. Дырка слабые. Слабые. Дырка ты на слабые. секунду позже сделал, вот и вс. Покой, гений, реально. Давайте. Ну что, давайте. Ты готов? Да, да. Да, да. А, кто на втором месте, покажите. Начали. Второе место, это с О, капец, прошел. Ничего себе спирал. А покуй, реально. А покуй, реально. А Конкуренцию. ты не вы меня слышите? СПД сняли, что ли? Ну, я так и знал. Ты не в тот лабиринт вообще пошел, ну ладно. Там два идентичных лабиринта, как бы нормально. Зеркально. А, зеркально. зеркальные. А там же блоков 15, как туда лабиринт вообще умещается? Так он маленький, он небольшой же. И там просто извилистая херня змейка, там даже не лабиринт. Там провода, кишки. Да? А, там а, просто бег, ты? типа и все, Там даже не ну, лабиринт. Кишки. Мне кажется, или Зикона тренирова... тренировался опа. или тренировалась? Да, тренировал, Зикона но не тренировал. именно этот паркур, в принципе, просто паркур. Она вообще паркур тренировала. Да, просто паркур. Как капец, капец. Ну, кто это такой? У кого такой скин крутой? Опа, опа. Прикольный вот скин. Я. Ты кто? Ты кто? Только вставайте в очередь а? нормально. Все, сколько время? Минут 15. Я <пипел> потрап. Капец, Товачьим, да? прям супер, как супер -мегаз. Последний буду. А -а -а. Когда он за восемнадцать секунд прошел, прошел, почти. А немного подумал, считаю, что это, это реально суперкомплект. Он за 18 секунд почти прошел весь паркур. Как это? Капец. Ну давайте. Поставлять яблоки на место, пожалуйста, как бы нормально. Если бы он еще о, попал в дырку сразу, то... О, ничего себе. Был... А. это ничего себе. О, Алло, а. кто там? А, как я а... О, то А, О, куда, куда, куда, ничего себе. О, ничего себе. О, ничего себе. О, ничего себе. О, кто себе. О, Кто-то О, ничего Вот, вот, вот, вот, вот. И ты, кстати, не в тот э, этот прошел. На что? Э -э, как во споки? Так пока что пока что никто ничего не прошел. Иди эту. это здание. Пока потом решим, кто прошел. Три так все записывают, как бы по этому нормально. Да, нормально. Кто тут у нас следующий? Мне тоже, блин, маску. Ну, Давайте, кто? Фью, Фью. Один маску, поже, поже, поже. Один, маску, поже, поже, поже. Делал вот торт. Так, Вио Зина и торт. И торт. Mm -hmm. Ну погнали, реально. Стоять. Стоять. Стоять, стой, как куда? Да. А! Не помню. Куда? А, понял. По таймеру. Почему всем считается, а ты сразу как рванул? Блин, с первого раза а, кстати пошел. А, да, прям бог какой. Да, раз... Посмотрите, кто там. Начали. А кто самый быстрый? До сих пор я, что ли? Ну, но... Нет, вы там со Споки на... Реально, по мере секундам, то не знаю, кто там. Да, вон лучше на спок балкончик какой? идите, а вот, Споки, иди на балкончик, реально. А блин, в торт -то рванул, блин, на парку заходить. Мини так. Споки? Но, но вы так Спокоя называете, типа? Да, я Споки его называю. Так он, покой. Он, покой. он Покойный. Он Покойный. Спокойный. Он, ли, ли? Него, он нет, Покойный. Он Покойный. Хорошо иди, вот чебурек там я смотрел. <говорит> вот это сейчас. Надеюсь, если вы... я... заходите в правильную дверь, как бы. Помню, ну, что Торгли как бы сидел за наркотики. <говорит> Ой, не важно. А. Тот продавал наркотики? Лежит, да, он сидел за наркоту как бы. Опа. Ну это видимо все. <силет> это шутка, успокойся. Чорт, <силет> За что остановилось? <силет> Вся, а, нормально. От, отрицай все на допросе. Садитесь на стул. Это не стул. <силет> <силет> <силет> <силет> помазала кстати. Mm -hmm. Ладно, я сказал. Mm -hmm. А там стрелять во что? В кнопки? Не. Яблочки. Яблоки. А, типа сбивать яблоки? А, а в просто в рамку попасть? А, да. Там... Да, в яблоки. Ой, а, а чё-то у вас с меткостью чё-то не то. Как бы просто режу вас целый. Минута 36. Минута 36. А, вам можно не сбивать, можете не сбивать, Диа. Ди Ой, там сбивайте. яблоки сбиты, кстати. А, а, можешь, Юка, о. там поставить яблоки? А он тут рамки сбивает. Не надо, все, успокойся, Дио, Дио, ты не прошел, все. Дима, вы проиграли. Он наш там, он, он, тебя да этот, это так... Там было ну, Че, опять дня ждем, пацаны? ⁇ а ч ⁇ фантомов так много? Ой, ночи, давайте реально день фантомов. Фантом, а фантом. Да кого ждем и... уже? 20 минут ждем, то и то. Алло, нет. Давайте, давайте сейчас быстренько. Кто там типа, Мы уже встали. Я типа, Фопик. типа, типа, Самбор да. А да Фобик Самбор. Один преступник, другой смотрит на людей. Делаету. Да фопик крутой, кстати. Да Фобик крутой, да. Подходит к себе и смотрит, и реально. Погибите киты, это то то ты. Да, это моя жена. Не пробуй прыжок. Покричал, конечно. А. Так. Ну. А да, за. Готов юбом. Да, да, давай. Начали. Красиво, фантом мешают. Mm. Осуждаю фантом, то, что не мешают. Mm -hmm. О, прошел один. Да фобик думает. О, нет, да фобик не может пройти. Капец. Капец, рванул, рванул. Нашили мы, да. мы примерно на работу э преступника. Не может быть. Аси не приняли. Ася. дверь, другая дверь так. Да, да, да. Фу, не туда. А, не, а, или туда, а, не туда. Или, а не туда. Или, или лаги, или просто они залазят под, луки, под люки и пропадают. Почему мне так кажется? Правда, там катакомбы какие-то тиши Да, там секретные проходы. Ага. -а -а. Ты чисто, кто нашел, тот крутой, как бы. Да. Воротить, время пройти. Да, да, да. О, все. Не, не своим луком, не пол. Нельзя своим луком. Извиняюсь. Не знал. Там лук и стрелы играешь. Если там второй стреляет, сомщините, что-то Он еще не стреляет. Не пол. Получается. Я тут уже можно сказать, чистый. Готова. Все. Сколько? А, минута 2. Можно стрелы Я возьму обратно. Да, и вон а. тут вот. А, да. <сорщик> Поставь обратно яблоки и все вот это. Да, яблоки. Ставь в СМБ. А, -а, -а, -а. Ну, все, а, даффики доходя... не, не, не стрелять из лука. Капец, даффики такие, даффики. Что у нас? Вот вы отдаем или? ну давайте ну, вот с этим челом по идее а можно сверху побегать сейчас, подождите, дайте я прилечу там Давайте, ну, реально не Андерсон и вот можно этот можно сверху вот... это? ну, сейчас, сейчас я... полный можно полный полный сверху посмотреть? А, а кто да, это да. говорит? а это сам Бор а, говорит ну фактически ты можешь полететь, но как бы да стоять, куда пошел? нельзя, Дай... Андерсон давайте дождем, да. когда Андерсон успокоится давай спокойно Юка. Да, да. Начали. У, снимите литры, танго, танготирован. А -а -а. ясно. И ботиночки тоже снимите, пожалуйста. А, ботинки ботинки, а там нет, водичка, и вы ходите быстрее. Водички. Так нельзя. Да что? Старт, Star... ну как бы взрыва. Я не знаю, когда следующий набор будет, поэтому как бы... А, -а, -а. да, ⁇ -мо ⁇ Все, мы не прошли И вправду. капец, круто. Блин, я даже не знаю. А Скорее мы вообще берем. Ну, скоро узнаем. Ты... Ну, это не все... Мы половину из этих байт даже не будем. Я не знаю, я знаю. Те, кто прошли. на половину, прям, от всех. О, ничего себе, Андерсон, нормально. Ну, что, опять есть... кажется, он это как его возвращение? Мне... проходить? Я не нет. знаю, ну типа если скрипка разрешит возвращение, как бы скрипка, ты разрешаешь возвращение чел людей, которые вот недавно были кикнуты? Ой, а где стрелять? Давай не нет, <связь> ну нет, вот Есть лука. а вот здесь. Ой. Капец, обманщик а Наебщик. Что там никто мой рекорд не побил, кроме спокойной? Да. Капец. Сэр, ага. да что меня бьет, то да, блядь? Собили да вы еще два яблока? Как стрелять, стрелу лагать в ну. Я, Я же как-то попал. Люди-то попадают. Я же как-то попал так второй начал стрелять так Остался одну о сюда. все минута 56 а второй еще не добил так что нормально минута 56 а сколько он давай посмотрим у вас тут лагает конечно у вас там снизу сюда а это все больше нику нет а почему у вас снизу. так снизу, снизу. там еще один вроде бы должен быть вот, да все а с, да, э, да, еще один, да, да, их да. там где они были типа андерсон это канал наборов фэшпд ага да. а че дали все все да. да ну че и че я а то по-моему еще один чувак слышите это да, я, я, ровно, так давайте давайте да кто это? я с ним я хочу опять нет давайте вот э кто уш... Кто как бы не прошел, но ушел. Джек, я прошел, я кто, я шо? А вы, а вы, не, а вы не прошли. Кого? Ника НПУ. А может еще, ну типа кто не прошел, может того а еще раз, как бы повторяю попытку. Я... С Ника НПУ. Можно, можно а я вот сейчас попробую. Еще раз? Ну ладно, давай вот да. этот вот второй, второй раз и вот это вот. Э -э да, давайте Тангузера и не, получается. Ты иди Эн... в здание ФСПД, ты прошел на последний отбор. Вот ни... Ники НПУ, иди сюда. А иди мне еду. куда идти? И кто там еще? Тангузера хотим? Ты здесь? Я в я в вот. Да, вот, вы и здесь. А? А, и Закон, все хорошо вообще, да? Как mm -hmm. лежать на полу, нормально? Че, дожидание сегодня сам... тут осталось чуть-чуть, как бы нормально? Давайте одних уже, ну как бы можно, я думаю, не ждать да? Так, чё, вы оба готовы? Не НПА да. и всякое такое, и ЗРО? Да Убитую силу Начался тут нюбов ну, НИК, да, НИК, НИК Буду его у НИК рано Кабас, помогите, это же кистово Самбо <соценно> чекинг, ЛС где? Есть стекло. В Майнкрафте, вот тебе. А, ну да, да. да. Ты да. так у нас на мембинься. Хай, а, а? че, уже набор фоспози закончился? О, а, нет, я походу прошел. Уэ, это что? С, с, с, Куай в год пойдет. Да. Я, я же а прошел. Куай, девочки. Не точно, не точно. А ты кто? Я Санбор. Я с Кенни. Че? Я с доходиком. А я на набор шо? А чё, Ребята, до Фобик вы когда ну, они под... начнут, иногда тогда в конец, потому иди вставай Ну а, а, так что пока. А, чё, чё? Вон туда уже. А чё, до Фобик вслал? Не ну. знаю, я его обогнал как минимум. Ну да, Фобик и медленно по составу Ребята, уже. я сделал себе будку в конце чисто, потому что не меня бьют фантомы, вот. Так что вы скажите, когда начнёте, я на конце стою и жду. А кто тут сейчас? О, привет, Танкистар сделал, я не помню, кто-то такая. Ч, вы оба готовы? Ник и танзистер. Да-да-да. Ушл отсюда. Да-дай выйти тогда. Петушиные бои. Ты таки скидка слышите тебе продают танцы. так, ну ч, вы готовы? Оба? Ник и говорю. Ну давайте. Начали. Минус Едрить одновременно прям под копирку у них читы я хочу пожить на а если они пройдут за одно время их двоем как бы да не все зико это вот это как точка звезда пизда она уже была отсюда реально как он читается асисасик кстати тут тик китик нет ну уже не оскорбляет как меня называют, пойду как бы нормально не реально тупай осуждаю извините а вам ФСПДшную хату нужна мебель максоновская? нет им не нужна это мы подадим и обставим наш хостел для проституток так так так так так я дам мебель вам так вы извинитесь максонова кто там идет? ФСПД плюс, кстати 25% от всей суммы о накидка сверху кто пришел? кто пришел? я Давай, царь против силы Раз. Два. Да умы, двай, воняешь, пупы, У меня, кстати, яблоко не пропало. Возьми. Реально, яблоко, пацаны. Яблоко. А ася, уди отсюда, и вот этот а второй фурчик, отсюда. Давайте, давайте. Вы мешаете, как бы. Сейчас я стреляй, и ты, тогда ты я вытащу. Я встал. На все? Да. Я чё? Я чё? Меня знал ты? Я. Я меньше минуты тридцать может записать, даже тридцать девять, потому что у меня яблоко не выпало, вы уже сказали все и мне как бы было. Ай, ай. А уже не делая. Это как его? Она Ну, Короче, минута тридцать, минута тридцать. Там же нет у кого двадцать девять там или так что-то. А, о, это, вот это, оно, оно не пошел, потому что у меня не А у меня а сколько, сколько слышь, реально? Нет, Выходи, Сезер. Ты, ты не а прошел, это его, ник? ты не прошел. Конфаймы не прошли. <поставлен> а я. Кладил, Брош, зомби. не зомби. Мне чуть не попозже тоже скажу, что не Ай, помогите, Алёна. я разлюблю андос. Всё, давайте Ай, вы... фото, продэк, да, и все, давайте Блин, Баррин прошли все остальные. Все, кто как бы э, зайдите в. Зайдите да, в здание ФСПД, в... кто прошли, и, и все ФСПД, кто находится на территории, зайдите, пожалуйста, в здание. Зачем? Победили. Потому что чтобы от зомби с фантомами били. А те, кто не прошли, как за до свидания. Давайте в зал собрания. да, реально, это на втором этаже. Да. На а второй этаж там... да. Uh -huh. а, да, да. да. Это все, алло, кто пошел. А, извиняюсь, что это мисс Люк. Это все, кто пошел? Меня слышно? Да. Алло. Кто алло. лампу сломал? просто встаньте вот здесь. Скажите человеку, спрашивает три миллиона раз. А, ок. Ч ⁇ подождите, сейчас. я... Четвертый миллион раз спросил, я прошел или нет, Алек? Да я... подождите, что, сейчас вы знаете. Это... Да, это говорите. Да-да, я. Сейчас мы все скажем. Ну, во-первых, ну точно проходит у нас э, это супер, э, этот супер... Этот? Супер и. Э, э, Спокойно. Как, вы, как его зовут? Спокойно. Спокойно, да. А, вот они оба проходят, и нам надо, кстати, это как вот, сказать сколько людей вообще даже пройти. Сейчас а сколько я... всего? Человек. Да, спокойно, ты будешь моим братком. Сейчас спокойно, я ульняюсь, не надо мне, пожалуйста. Ну, 12 человек. 6 человек добудутся. Uh, Спокойная и супер Мега Про. Так, uh, следующее uh, Сейчас. Санбор. Uh за <связываем> Спасибо. Uh -huh. uh, Фортик не пройдет. И, и этот, как вы? И второй. Вот. Супер uh, Джек тоже не произошел. Блин, Супер Джек. Их правда. Сейчас. Кого я сказал, то, что прошли? Супер Мега Про и Спокойно. И еще там. И Санг Сенбор. Зеро прошел? Это. мне не сказал никто. Два, три. Тихо. Зеро, ты прошел? И уже принят, да, получается? Да. О, круто. Следующий. Андерсон, пожалуйста. ТО и Закона. Ой, Андерсон, Все. А Андерса забил 56, ну блин, это. Как вот, бы да. Он Капец, поздравим Сейчас, Подождите. Кто? Вс. Кто а прошел, а пред... у меня есть. А два шанкера бухла, я их не могу никак это потратить. Кто прошл, а пошлите а бухать. А пошел, пошел, бухать. О, факт, надо. А все, а кто маде? не прошел, выйдите отсюда, пожалуйста. Вот не Андерсон, а Фуртик. Ну а тут Супер, ты пошел Мадеус, за давай, минуту давай, 59. Давай. 59. Ой, а ой, за Год тут заколдывает, а, за а, а ты да, я не, делаю. Не Нет, нельзя вернуться. А как бы. А я за сколько? За минуту 15? Mm -hmm. Ты меня слышишь сейчас в Дискорде, алло. А, я, да. Я у Ламадевсу спрашиваю так, кто там? Чё, его, тут Есенька еще бежит, да? к нам на, ну, набор чё? ФСПД, да. Кто? Кто? Кто? А, Есень, а, короче, кто? У, была... у нас самый быстрый? Тут, мегапро, межелый, пошли. Нашелый, ну, как его, Будет соревновать. Тикона, оставайся, а так кто там, Тенгистар Зеро, оставайся. Торт, оставайся. Супер мегапро, оставайся кто там заблудился, сидит? Шизой? А Теперь там два шизоида, теперь там три шизоида, теперь там четыре шизоида. Я вам якобы поладил. Кому сейчас остаться в здании это? Да, нет, кто прошли, садитесь в здании сюда. И супер мегапро президент на этот. Больше соревноваться с этими да да да вы сейчас ну, есть самый быстрый сейчас. человек реально на планете где были это ребят есть у кого нибудь рамка? Mm. есть у кого шлем бжжж, зелы сломал ботинки и литры примите ботинки и литры можете надеть на грудь? да можете надеть на у меня их нет есть сикини, есть сикини, есть сикини Кана, шевелёшь. Шевелёшь. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп, и вот так вот запрыгиваешь. Это У меня для вот. вашего департамента подарочек есть небольшой. Чуть попозже можно? Ну okay. приди на собрание а, вот этот вот ваш. Давай, да, чуть попозже да. сейчас. Юха, ты готов засекать? А, Хотя да, поставить да. э, давай, реально. Ага. Ага. 1... Ой, кто украл, твари мая? 1 уже снять не я если что, на всякий случай. Уйди! Нормально, если Это Но тут если секи проходит быстрее чем супер мегапро, то проходит тишин. Если есть тогда принимаем 7 человек. Если с... <профор> <профор> семь тоже. Понял. Принял. <профор> Ой, а ч. А, я упал прям на этот, на паркур ваш. <профор> а, там Зикона, а я с тобой потом отдельно поговорю, окей? Okay. Искать. А скрип... как? А, ты... а, да. Да. Там на кудрыки есть. Черт. Может, кто ы, те, кто-то поможет? Помогите наверх сбросить. О, капец, что ЕСЕКИ не быстрее пройдет, чем Супер Мега -про? Походу реально, но ну, если в лабиринте не затупит. Лабиринг сейчас. Давай, прыгаем, не что ты ждешь? А может нет? быть вот так вот? Фу! Ой -ой -ой. Блин, не увезет, я вот сразу с этой нах. За... Я... С другой стороны, с другой ба! Ёб... Блять! Да вс, иди, иди, Миша, вс. Иди Б уже. Твенеграун. Это... А, вот нет, ты, ты секретный катак. Да я шучу. А, посмотрите на меня. Давай. Другой! Другой! Другой! Другой! Ладно, посрать. Вдроём будут ходить по одному лабиринту. А. Давайте только здесь закончим на просто на испытание без обстрела, как бы, на море. Давайте. Не понял, что, он, он чё, сайт Лабиринт, что ли? О, прошёл, если Кенни быстрее прошел А ничего в один лабиринт пошли? Еси Кенни да. прошёл. Всё, всё, всё, не трогай, всё, стоять, всё, тихо. Не стрелять, не стреляйте. Мы стреляй одновременно стоит. прошли, считай. Так, а, ты, а, так да, ты, так вы, конечно, проходите, все. Всем ага. рождения. Всем ага, рождения. Так, блин, у меня не хватает места, у меня слишком мало места. Не, слушай, не, у меня не хватает, когда у на серо зашли? Мне положено же на а маяки занимались. Давай, давайте сделаем, с вот, не, э, когда вы на серо зашли? А вот когда, реально, там. Долгое время. Я вот прямо сейчас на сервере около 362. Я не секунь не спащу, ты уже прошел, успокойся, иди отсюда. А есть секунь? Когда сервер включили, там что то технические работали. Так, а сколько вам лет? Мне 12. Пацаны, Берового? Да давайте возьмем, шо он. прошел нормально. А Честно, что, если бы власть? не затупил где-нибудь там... А сколько, на времени на... было? сколько Минута двадцать, минута тридцать, наверное, где-то. Минут сорок-тридцать. Я примерно был. А что? Мне слишком берем его? Крепко. Вот это не Есекине... Прошел плюс-минус это минута тридцать. Минута двадцать. Минута тридцать там, вот Минут двадцать-тридцать. Сколько тут, я 20? Минута тридцать! Нет, не быстрее, деда они одновременно. Ага. Че за дед? Я дед. Супер ну, э, мега. Мои скины еще слится второго сезона. Ладно, поднимитесь наверх, пожалуйста. Сейчас. Наверх это куда? Это все, наверх. Прошёл, все наверх. Кто а, прошел, все наверх. Правда. Я помню, Сейчас. даже засветился на скринах, когда дракона во втором сезоне убивали. Угу. Я там сижу, чисто, смотри, говорот. Или типа того. А здесь нет стулыш. Куда а, вы идете? Там а, телевизор, он есть, здесь легко будет общаться. А это у всех пак сервера устеновлен. Куда ты У всех пак сервера устеновлен. Хитвались, блять, у куда на модель усел, собака такая. Ребят, пак сервера устеновлен Зикона, там вон, место есть, иди сядь. Ребят, ребята, у всех пак сервера установлен новый. Так и ну Тогда, короче, для ФСПД я дарю вот это. Телевизор да. реально, крутой кучерявый. Стал... О, о, капец! Притула, блядь! Прощай. Да Да что вы говорите? Все, порой, а смотрите, пожалуйста. Мистер Сандер, oh, подите сюда. Uh, можете мне сейчас все написать в ЛС вот эти, кто приняли принялись в СПД. <репит> а какого а че они говорят? Три так я. Великий а, а давайте. А три так. Я тройте. А Кто такой тынгу? Можно, я в дискваде вылаз? А, а, а. А, а. Св можно свой ник это? Вот, Все, я написал тебе. Три тек. А сколько еще человек ушло? Семь. Ага. Семь ага. Ну, короче, Мы вот пять побышли. А я пойду и четкие четыре. блин. Мандела, она... И еще кто-то прошел только я не знаю кто потому что я не вижу этого человека а еще и торт прошел какой торт вот я ой извиняюсь. вот так вот все люди напишите 30 клавиш в группе есть новый р.п. почему так у меня написано только 5 человек кстати скинул он так что да написал опять человек. Посмотрите на этих дурачков возле телевизора. Супер Мега написал Есекини. Мистер Санбор написал Торт uh, и Покой. Uh, еще этот как его? Ой. Синяя. <связывая> да, и вправду это я. Не понял. извинись крутой. <связывать> Чего? Почему вы еще не написали? Там типа написала... Вот, кто? А кто написал? А, Какой крутой... написал торт Есикени, э, Мистер Сандбор э, и Супер Джек. Так, Ау! давайте я... Я, я, я супер вы Ой, Супер Мегапро, вот почему путаюсь... Ой, Супер Мегапро написал Есиней... Э, Нет, э, сип... мне не в ЛС писать. Кона, мне в этот ВЛС это. Дискорд, дискорд, ВЛС дискорд. Тридак мэр а мистери, ему писать. Спокойно, Тангуз. Я не не не не мэр, я Тридак мэр мистери, как бы да. Санборы написал? Да написал. Мистер Сандбла написал. Вот, я, я вот, э, можете, пожалуйста, все замолчать, не пусть не говорит только Тридак. Мистер Санбор, ой, Мистер Санборы, покой, супер супермегапром, можете идти. Зикона mm. может I'm уже идти. Я вам сейчас скину ссылку на этот. Тортк можешь идти, кстати. Слышь? Так, мне еще написал Зикона, так нормально. Зеро, ты будешь писать? Чтобы уйти эти в ЛС, что надо было написать? Мне в ЛС в Дискорде. А, в Дискорде? Да-да-да. Есть скини, может тоже идти. Все, иди. О, давай. Это мне надо. А, а куда все ушли? Что тут сделает танки Старзера? А, точно. пошли. А, вот это, это Кетхе? А, Зикона написала, ладно. Я, кстати, все это записывала. Кому отослать видео? Так, пойди Мне еще. Так все вроде написали. Три таких я тебе скинул. Да, ага. Смотри, получается, супермега Мега написал, Митрассанбор второй, Есикини, Тор, это уже четыре человека, Покой. пять, Зикона шесть и... Сейчас это Естер Стар, семь, все. А как Не понял. Амадеус, скотина. Украл Амадеус. Украма телевизор. Телек вернул. И он, он в руке у него был, он вор. Телек. Вор. Телек. Вор, вор телевизор. Ворка а, а ты ютубер, да? А? Как будет? Кто? А, с помощью нотыха. Кстати, там просто выдать человеку группу, так легко, но так долго почему-то, я не понимаю, почему. А, да, там выдавали 5 дней одному настройке. Хотя это 4 дня. одну команду, и все. И человек в категории. Всю. Здесь больше ничего делать не надо. Здесь ты таки первым, в случае логов и настройки. Так. А, а, а кто там что ходит? Зачем? Ну, типа, люди, это походят. я. Анделу это а, андел. Если хотите. Подожди, я погнал, е-мое. Блин, ну а что, все? Да, можете идти. А, пускай. Пускай. а, дикона и скрипка можно оставить, Я сегодня попытаюсь вам халявный диван пропихнуть. А. Блин, а третий кого вы где? Я где-то. Хочу вам подарок сделать. Ой, подарки. Ой, с подарок, раза, кстати, Я тоже, блин, усек. Так вы с литрами, надо без. А не, без литра, смотри. Так чу. Супер. не может. Я с первого раза прошел, просто кто. я хочу вам подарок. короче. Я уже не смысл проходить. Ты опять телевизор украл, Амадеус! Амадеус, ну, вернее телевизор Сейчас уже, рано. а? Ну, А, допротив до портала? Дайте, дайте, дайте я приду. Что это говорит, про Мегапро? Амадеус, да. смотри. Да, да я я сиху, Люба. Амадеус, смотри, блин. Вот так О, вот третик, надо проходить. Блин, И Давайте, пошел Парфун. Я всегда знала, что вы конь. Так что вот, дарю вам много конской брони. Спасибо, пока. Капец. У кого есть зажигалка? У меня. У меня сжечь. Давай. Кого? Да зачем? зачем? Это, это я думал, третий это конь. Лошадка. Ну ты пидара. А, извиняюсь. А, в смысле? Ну нормально не хотя бы. И... Он инопланетянин, но у него кровь синяя. Да, у меня синяя кровь. А я просто 12-летний мальчик, который... Он перелетен с планеты как он такой? Мне 35... Ой, 328 лет, извиняюсь. Ну, так что кто хочет... С, с тритиком? сочувствовать? Блин, третий Мне У меня еще жизнь, несколько тысяч лет, как бы, мне нормально. Я понимаю, ну а, кто-то... Старик чистый. Помнишь, что в мистерию... Можете все замолчать, пожалуйста. Я все сейчас... свободна, как как -никак, Да, бы, как это как, а да, я... как бы да все а свободны. Три тыка, ты где? А зачем я вам нужен? Сэр? А, книги отдать с вызовом. А давай. А а у нет? меня есть, кстати, ну эти. Ну всем машины. пока. Две? М -м. Да две. Ты за чё то Ой, это. Кой-кой. Ура! Ура! Я читай, те получил, сочувствую ПД уже целый три триста О, привет! О, это кто? Я Супер Мега про 66. Ничего себе, блин, ник. Да, может сам в тапе посмотреть на букву английская с mm -hmm. а Не знаю. Ну, короче, блин, а реально 12-летний школьник, который выдает себя за 99-летнего деда. Какой ник? Что ты А у вас какой ник, мистер? Отгадай. Э -э -э Танкистарзера? Да. М -м прикольно. А я просто думал, у вас ник Авенит, у вас его голос по, по голос похожий, сэр. Давайте сюжем. Шелос на задних планах происходит. Присоедини, дудус. Хотите ли вы? Ой, здравствуйте, Андэло. Здравствуйте. О, Андэло. Кто со мной а, идет убивать Визера? Короче. Я хочу чисто из Skyline перебраться в Мустеры. Кто мир Мустеры? Ритек. А, а, ты тоже такой. Так, я сейчас кое-что сделал. Что было? А это я ну это написал. То что ты хочешь, это к нему. Я сейчас ему я сделаю, чтобы у меня шум подавление нормально было, собственно. Вс, да? Я то у меня как-то, как да. Так. Алло, вот сейчас ты меня слышишь? А, да. М -м, плохо, нормально, как. Я а, да, Ну меня слышно, нормально. Ну, то есть слышно, но как бы да. Если бан на заднем плане слышал или нет? Да, чуть-чуть так, а, так нормально в принципе. Так, нормально. Какой? Мне кажется, у нас на серия распространяется эпидемия, эпидемия стивов. Пол-таба это стива. А что будете делать? Его, я не знаю. Знаете, это как рак пикселей, только эпидемия Стивов. Рак Стива. А вы хотите в казино поиграть? Ммм. Спасибо, только я не хочу. Да блин, за мой счет поиграете, фиглы. Да? Не, блин. Давай, пока. Я пока. Кизан... Кизан...